Всем привет! Сегодня хочу показать вам, что можно сделать, если у вас есть текст в формате аудио, и вам нужно его быстро трансформировать в письменный текст. Мы призовем на помощь Google, в частности Google Диск. На нем я уже создала текстовый документ, и во вкладке «Инструменты» мы выбираем голосовой ввод. Теперь мы выбираем язык. У меня текст аудио на английском. выставляем English United States и теперь наша задача включить аудио в данном случае на телефоне оно у меня будет проигрываться которое находится прямо рядом с микрофоном и затем активировать эту функцию в Google Документах давайте посмотрим что получится активирую law. Available on the website at www.businessenglishpod.com A lot of business is done with a verbal agreement and a handshake. But it doesn't take a lawyer to know that you're usually better off having everything written down in a contract. Contracts protect both sides of the arrangement and spell out exactly who must do what, and at what time, and where. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас получилось и насколько мы можем доверять этому инструменту. Отключаю. На самом деле нужно очень тщательно следить, пока Google Диск за вас пишет. потому что в некоторых случаях, как, например, при диктовке адреса веб-сайта, возникают ошибки. Либо если что-то произнесено неразборчиво, очень быстро, может возникнуть ошибка, будет пропущена целая фраза или написана неправильно, и вы потом не сможете понять, в чем тут дело. То есть, особенно если был пропуск, вы можете просто не опознать, что здесь был пропуск. То есть я отслеживала, поэтому я знаю, что у меня есть проблема вот в этом месте. И, как мы видим, нет разбивки на предложение: нет точек, нет заглавных букв, естественно, актуация отсутствует. Текст был достаточно четко произнесен сейчас, поэтому. Мы видим, что наш текст тоже весь правильный, и нам не нужно ничего особенно править. И единственная правка, которую мы вносим, это, собственно, пунктуация, разбивка на абзацы. Но это уже работа минимальная. Осталось только сохранить, и у нас готов текст, скрипт данного аудио.